4 или 5 уже Едем смотреть Гольфа 4 Цена довольно интересная Но у машины Проблема с ГБЦ То есть либо с ГБЦ, либо с покладкой Черный цвет Рестайлинговая модель За 1900 В анонсе Уже по телефону на 100 евро упал То есть отдает за 1800 На месте, думаю, еще можно будет выторговать Хотя он и говорит, что там Цена окончательная и все остальное Посмотрим, если это реально проблема в прокладке, хотя там не поймешь, конечно, прокладка это или головка, трещина. Но, как правило, у Гольфу я не встречал проблемы с головкой, то есть сколько покупали машины с газами в системе охлаждения, просто меняли прокладку и все. Даже растачивать ничего не приходилось. У них часто бывает и обман, но в то же время наоборот получается, как бы горе от ума. Вот. Товарищ приехал на Passat, вот машина вообще в изумительном состоянии, как новая, можно сказать. Продавец написал в анонсе, что проблема с турбиной. Да, брат бед, центр, брат работает в Volkswagen-центре, он поставил диагноз, точный, турбину надо поменять. Там что-то менял инжектор, ну, кучки-то сказки рассказывал. Вот, купили машину, приехал домой, полез под капота, там шланги управления геометрией, вакуумные, порванные. Поменял шланги и машина полетела. Сейчас мы едем по трассе, которая прямо упирается в туннель под ломаншем ну, пацаны туннель прикалываются в поисках машин до англии доехали мы один раз поехали за машиной которая не на ходу буксировали ее и товарищ бы запарился и свернул там где нужно и мы буквально вот чуть либо в туннель не заехали а это во-первых штраф потому что здесь на тросе нельзя машину буксировать только жесткой цепки и то по таким вот э, национальным дорогам по маленьким то есть по автобанам буксировать ни в коем случае нельзя машину мы попали бы э, Сразу же на два нарушения. Нарушение приграничной зоны плюс буксировка не по правилам. То есть влетели бы нехило. Мы уже доезжаем до места. А вот же машина стоит. Вот она же она, вот она. На вид неплохой, да? Да Старые номера, то есть машина уже лет. Смотри, у нее этот омыватель. То есть у нее стоит родной ксенон. Так. Передняя резина реально новая, не обманул. Твердость. ничего страшного в принципе задние колодки новые почти Тюнинговые с топорей так комфортный салон дырка есть нет? есть есть да? Перешивать. у вас есть чехольчик там? Видишь, это Рикаро оригинальные сиденья. Там походу музыка стоит у него, знаешь? Да нету. Колонок нету Убрал вырвал Видишь, ну, да. я, я говорил, это не оригинальные у него да, да, да, да, да. Но они покупаются на Алиэкспресс За копейки так. Да. Климатроник Эй, 6 штук прикинь! питаться они постоянно больше стук мой снег контент на свой надо никогда сразу машину заводить надо проверить уровень масла масло хорошее знаешь и вот экисльфиолевый шов ай гонф сюда Перекидывал масло что, ну, что нет, нет, нет. нет, конечно, масло кидает сто процентов кидает, знаешь, пробой у по-любому Держок мокрый немного ну, Смотри, смотри смотри сюда Он весь, он весь мокрый Она перегретая процентов перегретая По-любому Он не бывает такой потный, если не перегретый вот это ты гады да? Смотри, он весь мокрый. Движок просто так не будет, только мокрый. А что они снимали крышку от этого отметки? Игов литвиз и ту. Рин до. Ну, но апрель мой дежурный телефон. Анжор. Анджо? Вот это же. Этот черный сыж стоит, стоит. Что это? А тебе peux de chez moi Ah tu snais, je l'ai chier pour ça. Il roule à fond normal. Ouais ouais mais je roule pas se faire rapport à 20 tours. Quand il y больше problème de turbo et la porte qui fait moins de sécurité. Elle roule pas plus que 30. Non non non Le problème c'est que si on va à 30, bah chauffe, Jusqu'10, 130, combien non, non, pas sûr. Jusque rouge Non, Нет, jusque rouge. Elle a monté juste au dessus. Un oui. 10-10 que je roulais pour laisser refroidir. Ouais, ouais. Ah, ah vous savez qu'il faut.. Потому что j'ai mis ventilation à fond pour refroidir le moteur. Ah, ah, petit, ça, Parce qu'il y a des gens qui coupent le moteur, ils sont ah, tout non, seulement. Non, moi j'étais aussi autoroto. J'ai ralenti, j'ai ah, laissé refroidir. Une seule fois, c'est sûr. C'est sûr. Ah c'est Parce ouais, que ouais. sinon c'est pas la peine, le une fois, tout. Une fois c'est tout, après j'ai été voir au garage. J'ai dit voilà, je vais augmenter la température, ça va. C'est quoi Il y en a. qui ont regardé dedans, ils ont dit ça boule pas, c'est pas un joint de Il un autre qui a fait le test. C'est aux deux. Il y en a. c'est sûr qu'il y en a. que ça veut dire Et ça fait combien de temps Il deux semaines. Deux semaines. tu там что капает да сейчас вода а, да, да. да, да, да. да, новая стоит новая или восстановленая видно этот вариатор какой новенький точнее акватор, как он там правильно называется геометрия карбины сюда да. да, поимся немножко пробуем Показать? Да На трассу поедем Да, желательно Я до 5-ти вагапид и си ты? Вау, все нормально Заодно ходовую тоже проверяю Почипник не? Слышишь? Головка ну, да, вот, не страшна То есть если покраска ерунда, а если голову повелу, У вас там точат головка, Да Шлифуют? А он все тогда, что за проблема? Я мантулый, вот так, в общем, надо просто по цене, понимаешь? Цистерну с собой потащить, сзади, короче, купили машину, сейчас будем оформляться. Не уступил он. Смотрите, почему он понадобал. Два усилка, сабвуфер, колонки. Короче, цене не упал, зато музыку отдал. Уже хорошо. Очень молодежная машина будет. Серж, ты прав был. Хоть ты там и сказал, что... Я уверен, на 100% я ошибаюсь, но ты оказался прав. Volkswagen у нас попал в прицел. Купили все-таки Volkswagen с четвертой попытки. Реально четвертой. Сейчас поедем домой и дома уже внимательно смотрим машину. Чем мы купили вообще? Ее цена рыночная, минимум 3500. Если дома довести. Даже мотор поменять, если вдруг худой конец, и то она встанет максимум где 500, если штука останется, не глядя четко-четко, вообще все, короче, разорвали эту цепь неудач, купили машину на самом деле все намного лучше, чем казалось обычно бывает наоборот есть, когда покупаешь такой в эйфории, там счастливы и а потом оказывается какая-то бяка а тут, когда покупали сомневались я сел за руль и сразу понял, что машина живая Машина хорошая Просто поработать под ней Даже если мотор поменять Что в принципе исключено там, прокладка Максимум росточка головки Не, реально Отличный вариант отхватили. Не ожидал, честно говоря По разговору какой-то скользкий был Как-то неуверенно отвечал на вопросы продавец Но по факту оказалось просто замечательно все Свежая машина Коробка 6 штук За ней очень люди гоняются То есть, Это редкость Машина экономичная на этой коробке Все это знают и гоняются за ними Едет все Прекрасно, не тянет ни вправо, ни влево Только вот задний подшипник Левый гудит ну, страшного 20 евро цена вопроса Меняется легко Поменять прокладку При необходимости головку Даже шлифонуть, ничего страшного есть трещина ну судя по симптомам, то что машина не греется больше, то есть раз пробила прокладку и э, хозяин говорит, что ездил аккуратно с тех пор не гонял и перегревал машину ну, если перегрели даже если повело голову на самый худой конец ничего страшного, еще повторяю велика проблема при условии даже, что мотор перекинуть, поставить другой отличный вариант Чё говоришь, Ромашка? Блин, не, не понял? Блин, чё, я говорю, не Ты хочешь? Закипела машину что ли? Я не понял тебя. Кстати, вот, ребята приехали с Tokiwoki. Незаменимая вещь. Телефон — это напряга, а это рация. Прямая связь. все под контролем. Раньше постоянно есть инициации. Да? Сейчас что-то перестали. По звонке общаешься всё. Ну, даже лучше, потому что бывает сигнал пропадает а, и... да, да, да. Интернет пропадает А это постоянно Аналоговый сигнал, без беспроблемный Всем советую, рация по перегоне машин незаменимая вещь Вот расход 3,2 литра 3,5 При скорости 90 Машина едет прямо Без подруливаний Никуда не уводит, не тянет, ни вправо, ни влево Ходовая в идеале только пошивник поменять но это тоже мелочь руль нужно будет покрасить он потерт но без дыр так что хорошую краску заполняющую нанести несколько слоев ну, все будет замечательно не понял тебя ромашка <свист> Че ты грузишь? Э? О, машина сопровождения. К нам прямо. Пленки хорошие. Не китайские, американка. В круг. Кроме Лабо. они. <свист> Даже не представляешь, что можно тонировать. Аккуратно. Очень удачный осмотр с покупкой покажу еще посад который купили даже дешевле чем эту машину там вообще была супер сделка тут то работа есть какая никакая заменить прокладку подшипник а вот в той машине которая сзади сопровождает просто поменяли шланги управления турбиной и ГР четко ровно мотор работает видимо там поначалу на холодную от того, что собирается влага в то цилиндре. Она подстраивает. А когда разогревается машина, все приходит в норму. Вот он. Очередной слон стоили. стреноженный, <правда>, Правда он не розовый. Розовый это когда один к одному остается. Почти без вложений. Тут надо поработать. Хотя с другой стороны, если уложиться в, допустим, 100 евро с ремонтом. Если это просто прокладка. Поменять прокладку своими руками заменить все масла расходники антифриз поменять и все цена машины автоматически вдвое увеличится то есть рыночная цена такого экземпляра как минимум 3500 3800 до 4 купили за 1800 ну плюс еще оформление евро 200 то есть она встанет грубо говоря в 2500 а продать можно прямо легко за 3500 В принципе, да, тянет даже на розового слона Что тут в неё? Прямо ток стоит, что ли? Заднюю банку вырезали И вставили трубу Машина Абсолютно не ржавая Ни одного рыжика Нигде Единственный косяк по кузову Это, это, это притёртость Ничего страшного Или локально покрасить Или просто заретушировать аккуратненько повернуть здесь вот небольшой залом но это не порог это просто этот кантик его выровнять поставить на место и все будет нормально новая резина спереди стоит не ободнул продавец конечно они премиум резина такая китайская но зато свежая сзади тоже какая-то но no на им но пациентов 40 осталось Пленка Американка И заклеена неплохо Без пузырьков, без косяков А то французы умеют Клеить в кавычках Смотреть страшно бывает икантик пикантик довольно Прилично сделали Не идеальный, но нормальный Колонки отжали у продавца Не захотел цену скидывать Хоть музыку отдал Магнитофон, дельфинчик Давно я их не видел. Помните, какие модные были в свое время? Кроссоверы стоят. Это что за... Что он включает, непонятно. Надо будет разобраться. Сидения. На троечку, конечно, надо их снимать и керхером мыть. Потому что засаленные сильно. Так вот щеткой на месте не получится хорошо отмыть. Там вот протертости. Это к чехольщику, потому что сиденье модные. рекара. Это редкость большая. ушных скорее всего, продажи не будет. Ну, в принципе, они вполне еще так себе ничего. Тут колхозили с приборкой. Ну, я так думаю, снимать все отклеивать смысла нет. Надо оставить. Так молодежи понравится. Это реальный пацан-мобиль. Конечно, пластик у Гольфа тот еще скрипучий, гремучий, но как бы надо понимать, что машина... Далеко не премиальная. Сабвуфер. Кстати, два усилителя. Колонки неплохие. Блины. Средние есть. JBL на передней обшивке. Видите, он заклеил. Видимо, сам не пользовался. Как объяснил, снял и оставил дома. Ну, без боя отдал практически. Мы ему сказали, если уж цену не скидываешь, отдай аппаратуру, которая стояла, и он... Согласился, отдал. В принципе, если бы мне отдал, тоже взяли бы машину. Ну вот так приятная доп-опция будет. Если все это правильно грамотно установить, будет здорово. Я не знаю, я вот не понимаю их дурацкой привычки прикреплять усилители к сабвуферу. Мы же постоянно крепим на спинку сидения. А они что-то упорно привинчивают и всегда. Потом для того, чтобы отсоединить, сабуфер приходится реально. Демонтировать все провода Тут же накопитель есть Все на место подсоединить Посмотрим, что у нее крашено С той стороны заднее крыло Было. Да, 100% смотрите Наша грень Она очень крупная Заводская Не бывает такой И вот здесь Можно тоже понять Вот когда обклеивали Осталась граничка есть, по таким вот маленьким нюансам можно понять но работа просто изумительная только что шагрень крупная лежит и все идеально короче он сказал что долил всего граммов 200 за три недели даже не 200 а вот так показал короче чуть-чуть не знаешь реально он такой она у него где-то наружу не там тоже он он говорил, говорит, прокладку менял я. Он, не снял, упала, говорит. упала вода. Чуть-чуть. Постоянно останавливайтесь, чтобы не попасть Это еще колец, раз. Да. И надо внимательно за этим следить за да? датчиком, да. У него компьютер есть. Он вам покажет, но лучше, знаешь, до этого не доводить. реальный пацан, мобиль. Четкая машина. Но сам по себе батур не нравится мне. Сотка лучше, чем этот. Я сравнивал, у меня были и сотка моторы, и 115, Почему-то сотка, она лучше едет. Тоже замечал, да? Следы масла везде. Это признак того, что машину перегрели. Машина уезжает в нант. И там на месте с ней уже разберутся без проблем. Красавец. Но самое главное, знаешь, цепь-то порвалась. А то вот мы ездили раз, два, три, четыре раза получалось купить машину. Постоянные обломы. Здесь такого красавца отхватили. И ксенон еще есть, а он кучи Да? Но фары правда китайские Их Надо полирнуть Может быть поможет Да, можно полирнуть И он даже с омывателем, а ну пять раз Эти вот циклы должны срабатывать на пятый раз по идее Омыватель фар а -а -а. Ну ладно, это в принципе не важно Чуть-чуть подай назад ну, Пойдем обмывать сделку Вот так терпение в любом случае в конце концов вознаграждается хорошим вариантом. То есть не надо отчаиваться, не надо кидаться на первый попавшийся вариант после того, как два, три, четыре раза обломались и машина, оказалась стоящей. Тут на самом деле нельзя поддаваться эмоциям, все плохо закончится лишними проблемами, лишними тратами, нервами, головной болью и так далее. Будьте терпеливы, будьте внимательны. И ваш розовой слон вас по-любому добьется. Всем всего доброго. Пока.